Добрый день! Мы находимся в студии психологии коучинга гармония. Меня зовут Наталья Колодяжная, Я психолог, лайф-коуч. Вместе со мной моя коллега Татьяна Шаповал, психолог, психотерапевт. Мы сегодня решили, <свят> с Наташей думали-думали, что бы такое интересное придумать для вас, и решили запустить серию передач по средам. Это будут небольшие ролики, 15-20 минут, как бы для настроения, но все равно с маленькими подтекстами, с маленькими тематическими подтекстами. Да, сегодня мы начинаем новую рубрику здесь, в студии «Психология Клочинга. Гармония». И это будут прямые эфиры по средам. Каждую среду мы с Татьяной планируем mm -hmm. выходить в прямой эфир. Ну, а может быть и по одному, как получится, да, или я, или Наталья, но как-то будем радовать вас по средам своим присутствием. Я хочу сказать, что цель этой рубрики на самом деле поддержать вас в середине недели, да, и поделиться с вами своими знаниями, опытом. Вот, как все мы знаем, говорят, что самый тяжелый день это понедельник, да? но среда э, тоже особенная тем, что она является экватором недели, она находится по середине рабочей недели между понедельником и пятницей, и э, в расписании, кстати, многих из нас она загружена больше всего. Угу. Особенно такая, как сегодня у нас среда. Снежная, зимняя, настоящая, да? Как можно посмотреть на тот снежок, который идет за окном? Да? Можно подумать о том, что Ой, опять снег, не проедешь на машине, дороги не чистят. А можно посмотреть, в окошко, боже мой, скоро же конец зимы, последний месяц зимы, какой белый снег, какая метель, где мы часть с корицей где где приятный фильм либо же о сегодня среда середина недели еще два дня и выходные ура кстати между прочим мы сейчас и середина зимы mm -hmm. середина января это середина зимы да из на самом деле слово среда переводится как середина mm -hmm. вот. и как известно Середина, кстати, это очень важное такое с точки зрения психологии, но не только психологии, на самом деле даже в нашей православной религии среди уделяется особое значение. Например, христиане соблюдают посты и ходят в храм в этот день. Вот. А есть такое понятие, как «золотая середина». Да, как, так говорят, когда, ну, принимают какое-то решение, когда и... о каком-то говорят, да, говорят, держи золотую середину. Да, и золотая середина, это, наверное, про нашу гармонию, да, когда действительно человек находится по серединке. И, в принципе, гармония это и есть серединка, когда человека не болтает ни в улетающую эйфорию, и обратно в какую-то негативную злость, агрессию и так далее, либо в плохое так называемое настроение. Это вот та вот золотая серединка, когда правда человеку комфортно. Да, я тоже так думаю, что соблюдать золотую середину можно, так сказать, держать баланс, да, как мы говорим в психологии, то есть удерживать равновесие и не впадать в какую-нибудь крайность, да, а именно быть, удерживать жизненный свой баланс и равновесие. Например, я помню, как в свое время работала в офисе, да, с 9 до 18, 5 дней в неделю, и, честно говоря, помню, что к среде, Накапливалось большое количество задач, которые нужно сделать на этой неделе, да, и у меня возникал перегруз, например, да, вот у меня такие были ассоциации со средой. Кстати, у своих детей в расписании в школьном я заметила, что тоже почему-то самый по предметам самый сложный загруженный день – среда, да. Так вот, что важно э, в среду для нас, для всех, очень важно не впадать в крайность, да, не перегружаться, иначе стресс может негативно сказаться, как известно, как на физическом, так и на психологическом нашем здоровье. Угу. Ты знаешь, да я люблю среду. Да, вроде бы, любишь? вроде бы, как бы уже какая-то половина недели прошла, чего-то сделано, чего-то не сделано, и для меня среда самый продуктивный день все-таки. Ну да, вроде как полнедели осталось позади, да. но осталось еще и несколько да, дней да, впереди, да. еще не все как бы потеряно. И получается среда, понедельник так это поднапрягся, немножечко заставил себя выходом из выходных чего-то делать. Вторник уже так больше включился, среда вообще продуктивно включился, а четверг уже начинаешь так немножко расслаблять, расслабляться, пятница уже понимаешь, вот оно, вот оно. А если еще ставишь себе короткий рабочий день, либо даже вообще выходной бывает иногда, то это вообще красота. Ну да, и получается среда, она как бы посредине. Я хочу обратить ваше внимание, что на самом деле внутреннее спокойствие и уверенность, у нас появляется тогда, когда мы можем держать этот баланс, когда мы умеем находиться посредине, да? Но для этого, конечно, может, нужно быть чувствительным достаточно к себе. Может хватит? А, нет, я еще забыла, знаешь, что сказать? Что такое среда? Помнишь, мы с тобой обсуждали? Среда – это же еще место обитания. Ты об этом Слушай, в какой среде находишься и с кем рядом? Да. Да, Слушай, и да. мы с тобой здесь, в студии психологии коучинга «Гармония», и хотим поделиться вот этой средой, гармоничной средой с вами в первую очередь. Да. Да? Для этого мы планируем общаться э, с вами в прямом эфире, делиться секретами, рецептами, советами, как все таки гармонизировать свою жизнь, как найти этот жизненный баланс, да, и как на, на самом деле находить позитив в каждом дне, ну, не только в среду. Да, интересная mm -hmm. информация, да. Мы будем вас опять-таки последовать, немножко ориентировать на то, что в ближайшее время, какие вебинары у нас выйдут, какие группы запускаются, какие мастер-классы будут проходить на территории нашего помещения, на нашей, в, нашем... в нашей студии. В студии. Поэтому оставляйте свои комментарии если вам понравилось наше видео не стесняйтесь ставьте лайки оставляйте свои пожелания по темам в комментариях или же пишите нам личное сообщение мы постараемся раскрыть интересующие вас темы и с удовольствием поделимся как говорится секретным успех секретными секретами вот как сделать свою жизнь лучше.